здравствуйте это информагентство ледокол хотим вам задать пару вопросов на камеру насчет переименования проспекта кирова в проспект столыпина вы же знаете об этом очень интересная тема да кстати так. слышал об этом по поводу переименования у каждого свое мнение есть ну, у меня знаете такое мнение что проспект кирова если человек привык к этому названию по сути ничего не изменится одно название на другое. Единственное, если человек не знает, кем является Столыпин, кем является Киров, да? Столыпин это политический деятель, да? он был, жил в определенный период времени, когда в России было непростое время, Тогда нужны были сильные люди, Такие, каким был Столыпин. Мы все знаем, что его убили, что это был великий реформатор. Да? У Столыпины есть памятник, у Столыпина есть площадь, то есть сказать, что у Столыпина нету здесь в Саратове какой-то Какого-то наименования, площадь, улицы В честь него названы Такого не может быть, потому что оно есть да? то... вот. Также есть памятник Киру Московская да. Раху или Астраханская да. Рахова, да, если я не ошибаюсь Памятник да. Киру Раху, есть да. Поэтому, э, если честно если честно Я считаю, что э, От перестановых слагаемых Ничего существенного не изменится Единственное На что бы я обратил внимание Это то, что вот спиливают деревья да, может быть, на их место посадят другие какие-то, более симпатичные. Это хорошо. А если ничего не посадят, это плохо. С галстуками. Не удержалась. Есть, есть более важные такие в Саратове проблемные моменты. Переименование – это, конечно, здорово, да, это, это замечательно. Но я считаю, что в Саратове есть такие проблемные вопросы, на которые можно было обратить внимание. Ведь деньги же выделяются на переименование. Да. Правильно. А если бы эти деньги реализовать в какое-то другое русло, конечно же, легко говорить, да, так, с колокольни, что давайте не будем переименовывать, давайте что-нибудь другое сделаем. Столыпин был выдающимся человеком. Киров был тоже известной личностью, потому что, насколько я помню, Киров был э, ученый, да? Нет. Нет, он был партийный деятель А партийный? Все, все, все, вспомнил, вспомнил Киров, да, я просто его путаю э, с... Отвечал за коллективизацию как раз mm -hmm. И потом за индустрию Ярый коммунист, да? Ярый коммунист, а Столыпин такой он э, а он первый российский фашист. Фашист, да? Да. да. Как он был при Николае II премьер-министром внутренних дел, до этого губернатором Саратовской области. Ну, давайте, Какие из его ну, деяний вы давайте знаете, разберем, достижения его? Э, Столыпина? Да. Достижений? Mm -hmm. Я бы сказал так, что если брать конкретно что-то, Точно не могу сейчас выделить, но вот если в плане фашизма, то, наверное, это не такой классический фашизм, как мы привыкли, да, вот, Бенито, Бенито Муссолини, фашистская Италия и э, все, что с ним сопутствует. Столыпин был реформатор, пусть он любил э, русских больше, чем кого-то других, да, там, к примеру, пусть у него была какая-то идея своя. Свой русский мир какой-то, русское государство, да, русская империя, российская империя Но он делал все для своего народа Он же не был человеком, который старался продвинуть какие-то свои идеи в ущерб народу Да, фаш... да можно назвать его фашистом, кому-то Я лично его не считаю фашистом вот. Я считаю его реформатором Если, конечно, копать глубже И так как у каждого человека есть свое мнение по этому поводу Столыпин. Пусть будет Столыпина. Проспект а Столыпин. Ну а какой как, пример удачных реформ? Гал и галстучки слышали. Про Столыпинские mm. вагоны. Есть такой термин, да. Если бы я жил в то время, mm. или бы, может быть, лучше был осведомлен в детали, потому что э, можно, конечно, к любой личности подойти с разных сторон. Можно вспомнить репрессии Сталина, можно вспомнить тот боевой дух, которым он заряжал людей. Да? То есть прошло какое-то время, и про Сталина вспоминают двояко. Про любого человека можно говорить по-разному. Бывают ситуации, когда именно Столыпин и его именно политика возможно была в тот момент необходима кому-то. Не могу точно сказать. Вот. В силу того, что я просто, знаете, со временем. Хуже стал запоминать что-то. Я просто не помню элементарно э, в школьном или в вузе э, курс истории, где я что-то мог сказать. Хорошо. А для чего сейчас понадобился им образ Столыпина? Для чего переименовали? Mm, ну, я так понимаю, что вопрос с подвохом. Потому что сейчас говорить что-либо от себя открыто человеку э, может быть э, немножко... не камельфо, вот мы привыкли было. да то что на кухне люди что-то обсуждают на камеру и в средствах массовой информации нежелательно э, что-то освещать так как тебе кажется должно быть э, на мой взгляд на мой взгляд если сравнивать параллели с современным периодом и со Столыпинскими я так понимаю что видимо э, это знаете, как раньше были политуроки, то есть человеку объясняли, какой политический строй лучше для него и для людей в целом, форма государства, какая будет более предпочтительнее для этого человека. Вот. Если человек не понимает в чем-то, если у него нет элементарного базы, какое-то понимания, да, там, которая дается в вузах, который дается профессорами. Чем больше общаешься с профессорой, с образованными людьми, чем больше ты начинаешь понимать, да, что такое форма государства, что такое форма правления и в чем между ними разница. То есть наше государство сейчас берет пример с Российской империи, так? Я этого не говорил, что наше государство берет пример с Российской империей. Я бы сказал, что, возможно, есть какие-то параллели между переименованием Столыпина и его э -э политической деятельностью. Возможно, есть какие-то параллели, возможно, кто-то увидит эти параллели. Но большинство людей, я думаю, саратовчан, особенно, будет просто, знаете, так как мы все знакомы с фамилией Столыпин с детства, мы все проходим по площади, изучаем э, в учебниках, кто такой Столыпин. Для многих это будет просто переименование одной фамилии на другую, и никто с этим, большинство людей сразу никакие параллели не будет. И это будет безопаснее, наверное, для многих. Привыкли просто люди Я не чувствую какой-то опасности, чтобы вы понимали, за то, что я говорю. Потому что у меня нету каких-то радикальных взглядов. У меня есть близкие, которые сейчас там, где они там. Поэтому я со своими близкими, со своей страной, со своим народом. Поэтому если людям нужно переименовать или они хотят переименовать, то я думаю... Переименую. Хорошо, спасибо. Добрый день, это информагентство Ледокол. Хотите ответить на пару вопросов по поводу переименования проспекта Кирова в проспект Столыпина. Кто первый? Давайте, Давайте. свое мнение, да, сказать? Да. Ну, конечно, это так непривычно то, что вот так поменяли. Мы уже просто привыкли. К проспекту. Вот именно так он назывался. Столыпина как-то, ну. непривычно. Мы привыкли к Кирова. Ну, если уж поменяли. А зачем они это сделали, как думаете? Не знаю. Я как-то информацию, да, читала, но может что-то поменять, новое. Разнообразие. Хорошо, тогда вас спрошу, что вы знаете о Столыпине, чем он прославился? Ну, я вообще не знаю. Я знаю, что у него все столы а то, что переименовали Кирова на столы конечно, всем неожиданно. Мне кажется, люди все равно будут думать и воспринимать этот как проспект Кирова, так и останется для всех. Чисто так, мое мнение. Все. Так, хорошо. А вот как это, по-вашему, происходило законно, то, что так все быстро сделали и не опрашивали жителей нет, конечно, я читала информацию в интернете, то, что там предложили эту идею, там поддержали, и то, что ну, там люди выходили, по-моему, на митинг в проспекте, один человек там за Кирова что-то такое -то я читал. Ну, да, был коммунист Анидалов, да, да, его теперь административный да да. штраф грозит. Да, ну, для всех будет привычно, как Киров. Все, есть что добавить? Спасибо. Спасибо. Добрый день, это информагентство «Ледокол». У нас есть пара вопросов по поводу переименования проспекта Кирова в проспект Столыпина. Как вы к этому относитесь? Ну, в принципе, нормально. Но я никогда не думал, то, что его переименуют. за как бы, ну, так, нормально, как бы отношусь. Больно. А что знаете о Сталыпине, какой он был деятель? Я историю не учу, так что ничего не знаю. Правда, но бой. Хорошо, а про Кирова тоже? Не знаю, к сожалению. Ладно, а как думаете, для чего они это сделали? Ну, как бы чтобы... Даже не знаю, не имею представления, затрудняюсь ответить. Ну. Все. Все? Заканчиваем. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Ответьте, пожалуйста, что вы думаете о переименовании проспекта Кирова в проспект Столыпина? Ну, я отношусь к этому отрицательно, во-первых, потому что это уже история. И э, сейчас не то время, когда стоит тратить, опять же, время на переименование улиц. К тому же Столуп, Столыпин – фигура весьма противоречивая. Поэтому называть в честь него улицу я тоже не вижу смысла. А для чего они это сделали? Я не знаю, меня не спросили. А вообще, где спрашивали сейчас? Вы слышали, где спрашивали? Меня не, меня не спрашивали, нет. Не следил, не следил за этим. А то, что это в каком-то телеграм-канале. Насколько я помню, Володина. А, классно, я на него не подписан. -то... Я тоже. А -а -а. Вот мы... Вот поэтому, как вы считаете, это легитимно вообще переименовывать главную улицу города в честь деятеля после опроса на неизвестном никому телеграм-канале? Ну, вы знаете, я не думаю, что поднятие вопроса легитимности вообще в нашей стране как-то можно рассматривать объективно, поэтому я не, не, не готов давать какие-то комментарии. Спасибо за... А, спасибо.